Всем привет! Представляем вашему вниманию наше сматывающий устройство называется электроковер Выполнено целиком из нержавеющей стали ножки телескопические могут варьироваться от высоты 30 см до 60 см путем простой элементарной регулировки значит это выставочный образец маленького размера длина этого вала может быть до 5 метров а грузоподъемность до 150 кг значит Каким образом она крепится? Анкерное крепление на любую поверхность Рядом с бассейном С этим изделием идет инструкция Идет паспорт Данное изделие у нас прошло Обязательное декларирование Все документы имеются Внутри, как я уже сказал, находится электродвигатель Управление происходит за счет вот такого блока значит Демонстрируем, как это работает Защита блока IP65. Включаем DIF автомат. Загорается красная кнопочка, сигнализирующая о том, что подается питание. Значит, управление осуществляется с помощью двух кнопок: вверх и вниз. Нажатие на одну кнопочку происходит движение этого вала. И полотно, которое любого формата может быть, оно начинает раскручиваться. Если мы предполагаем, что бассейн находится с этой стороны, на данном устройстве вот с этой стороны есть регулировка концевых положений. Вот в этих отверстиях специальная отвертка, которая идет в комплекте, регулируются крайние концевые положения применительно для каждого бассейна и происходит остройка, механически. Вторая кнопка нажатие на которую происходит кручение в обратную сторону и загорается контрольная зеленая лампа свидетельствующая о том что подается питание на а, сам двигатель в крутящий момент на двигателе достаточно высокий руками остановить невозможно в чем преимущество нашего изделия в том что оно он дошел до концевых выключателей автоматически остановился то есть при а, закрытии полотна при закрытии вашего бассейна не нужно будет контролировать процесс доведения полотна до края бассейна. Вы один раз запрограммировали концевики вручную, и все работает. Нажимаем в обратную сторону. Включились опять лампочки. Питание пошло сюда. Дойдет сейчас до концевиков и остановится. Устройство максимально эффективная, маленького размера. Не боится влаги, потому что это нержавейка, пищевая сталь ASIC 304 Вот, в принципе, весь его конструктив